Добрый день, мир! Сегодня очень для меня интересная моделька, которую я хотел еще с померить Такой а, запоздалый, от ветра синьола Тенденции последних нескольких лет Карфлыж лыж 80. Поехали! Ну, чтобы было понятно, сегодня тесты, собственно, таких прямых конкурентов, таких громких Лыж, типа там Fisher Curve GT, да, то есть Карфлыж лыжа талия 80 Такая вроде не универсал Чисто карф, 100% То есть мы привыкли к тому, что талия 80 Это где-то какой-то мягкий универсалочка такая Такая некая сопливая Такая несколько такая угрюмая Вот, легенькая, мягенькая, да Ну как бы Есть же парни, которые мочить хотят Вот, но при этом как-то вот Мочить хотят, но, видимо, как-то стесняются И поэтому талия 80 им нужна Потому что не решена проблема проходимости видимо. Ну, я других вариантов не знаю В общем, ну, тем не менее, вот Россиньол представил с небольшой задержкой Эту талию 80, этот карф С 80 И, скажу честно, на мой взгляд Очень получился удачное решение То есть у лыж нету проблем Характерных э, лыжам Россиньол Они ровные у них четкий переход э, дуги они хорошо идут по дуге мне они понравились тем, что у них в отличие от их конкурентов, там тех же фишеров очень лояльный радиус то есть он не запредельный это не 17, не 16 метров при этом этот радиус легко из них добывается он мягкий, дуга мягкая то есть именно вот у меня со, на самом деле вот на этих лыжах на этих рассиньонах у меня срослась эта категория то есть я понимаю, что на самом деле это лыжи для тех, кто э, кто стесняется кататься на универсалах, предполагая, что его сочтут там за лошапета пета-новичка, который не может мочить, да, но при этом который реально не может мочить, и поэтому как-то хочешь, с одной стороны, чтобы это были кары, но при этом хочешь, чтобы это были как бы универсалы, такие вот лояльненькие, мягенькие, кайфовенькие, чтобы ты при этом приезжал в кафе, ставил их, а как я мочканул. Но вот это как раз то, потому что, значит, Достаточно мягенький носочек Он комфортный, он идет хорошо В любой врезанный в скользящий поворот Он легко прогибается Нормальный лояльный радиус Нормальный лояльный радиус в данном случае Это порядка 13,5 метров вот, лыжа позволяет уходить еще метра на два в большую сторону Но не, не много, ну, немножко позволяет уходить меньше, Но в большую охотней При этом не теряет стабильность вот, Можно ехать с носка Можно ехать с середины Можно ехать в хронической задней стойке Никакой проблемы в лыжах нет Задник немножко будет побыстрее Но за счет того, что лыжа помягче То и вот это побыстрее, оно тоже полояльнее Лыжи не разносят, они не улетают в космическую скорость В общем-то И в принципе в данном случае из них можно выйти из этой ситуации потому что они торсионные, немножко смягченные они не такие, как коллеги, там, фишера их можно легко выбить из резаной дуги если у вас они погнали и они уйдут, такое, но ну, не скажу, что феричное, там, боковое просказание но нормальное, потому что внутри хороший начинка, хороший сердечник там, и они не убивают ноги они просто так, ших уходят, все, то есть вы можете притормозить, вы можете изменить траекторию вот, никакой проблемы нет и получается такие, в принципе лояльные карф-лыжи такого среднего уровня среднего и ниже поморота плюс еще с некой проходимостью то есть на мягкой трассе не надо там бояться их перезагружать перегружать не надо бояться что их там заклинит вот что вы там перелетите лицом вперед там рыбкой нырнете нет плотном там весной пожалуйста мочите там ну там немножко там совершили ошибку в передней загрузке или там что-то икнулось но лыжи сработают лыжи нет создадут проблему вот. В принципе, такая вот лояльная, такая интересная штука для тех, кто хочет, но пока не всегда может, но при этом... Имидж наше все, да, вот. Но ну, а лыжи, главное, что мне в них понравилось, что они в отличие от прямых конкурентов фишеров, они не заставляют убиваться, и они на ногах вот нет ощущения двух гирь и двух каких-то рельс, с которыми ты должен биться. Не, здесь катание, скорее наоборот, вот какое-то вот ради удовольствия и никакой проблемы борьбы нет. В общем, в принципе, я сказал, да, по ходу теста для кого мне видится это назначение этих лыж. Ну, смотрите, думайте, решайте сами. В принципе, вполне себе такой как бы приемлемый вариант для отдыхающих на лыжах и не чурающихся какой-то там техники, хорошей там агрессивной каталки, там, в меру агрессивной. Все, я пойду за следующими, ставьте лайки, подписывайтесь, встретимся в катании, пока!